И всем, хеллоу народ! Вы на канале Майк Прок, И я, Михаил, возвращаюсь в игру Roblox. Мы будем играть в Nico Nextbot. Так. Ну и пока я не зашел. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Пожалуйста. Ну а мы начинаем. Так. Здесь вышла какая-то обновление. И я решил немножко поиграть в эту игру. Ой. Тихо! тихо, тихо. тихо. А! Попытка номер два. Как же я вас ненавижу, Некс-бот, вы просто не понимаете <coughs> Так, так, так. Тихо. Вы не умереть. Оп! О, новый некс тихо тихо тихо, тихо, тихо, тихо, Обманули дурака на четыре кулака. Что здесь у нас? Холодос? Ч здесь у нас? Ага, здесь не пройти. Я здесь не пройду. Ч, тут в груди? груди. Вс. Ч это? Автомат? О газ. Они аж автомат сбросили. Бедный автомат. Ри. -о -о. Да а, Правда, и я не знаю, как это переводится. Ребята, если вы знаете, то напишите, пожалуйста, в комментариях, как переводится вот эта вот, вот фраза. Вроде тут написано Дэвг. Она тут слабо видна, но я могу наложить текст. Я наложу текст. Надеюсь, я в монтаже это не забуду. То надпись будет, по идее, похожа на данные символы. Я туда не пойду. О, один из нас ботов. Нормально, нормально. Я, я, я, я, я, я, я, я, тихо, тихо, тихо, тихо! Беги, беги, беги, беги! Рам, рам, рам, Вася, рам! За мной? Нет, я думал, еще за мной побегут. Оказалось, нет. Повершайте, они не там. Они за мной побежали, да? Нифига подобного?! Жесть же-же-жесть жесть. жесть жесть, Я же я лесплейщик Я не должен умирать! Можно расслабить можно на, какой Можно на несколько секунд расслабить булки. Я сейчас такое пережил. Кстати, ссылку на этот режим я оставлю в описании. Нет, нет, нет. Нет, нет, женщина, иди в жопу. За мной так, там еще один разбор. Сейчас. Так, так, так. Нет! -матрешки. <с đó> <Chevy> Попытка номер два. Ран, ран, ран, ран, ран, ран, Давай, ран, ран, ран, ран, ран, ран, ран, ран, ран, ран, ран, ран, ран, ран, ран, ран, ран, ран, Чё, чё, чё, чё, чё, чё, чё, чё, чё, чё, чё? Чё Чё Вообще просто качаем. Кто узнал эту музыку? Эй, дай послушать. Иди, иди, иди. Да я не так хотел. А -а -а. Давай, давай. Главное, что меня некс-блок не поймал. Ну хотел вам. Так, так, так, а, так. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет! Где фонарь? Быстрее, быстрее, быстрее. Я быстрее буду yes! Так, я в другом месте появился Ищем Нексботов. Я хочу музыку послушать Эй, есть кто живой? Оп. Эй Я кому кричу? Алло Я слышу, я слышу свою музычку Иди Киф, в жопу, в Нет! А, -а, а! Напишите в комментариях, откуда эта музыка, если знаете. Ну хотя вы уже, наверное, догадались, откуда эта музыка. Популя, это скорее всего мем. Я даже сказала, это мемная музыка. А где это спавнится? Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. -ай -ай. Ждём некстботов. Я слышу свой мусс. Душа. Яс! Не успею, не успею. Я успею. Я успел! я думаю, я думаю. Не, не, не, не, не, не, сюда. не, не, сюда! не, не, сюда! не, не, сюда! не, сюда! не, не, Доберусь за rooms, И там уже включусь Давай, давайте Всем. Короче, ребят, я кое-как добрался Мне сначала эта подлюка отрубила звук в Роблоксе мне пришлось перезаходить, еще куча раз умирал и опять умер. И только добрался, они а уже убили нет, нет, нет. Еще один эксбор появился, это уже крутит. Нет! Кухрена я застрял! Не видать. Похоже, я никогда не застряли. Нет, я попаду, я попаду. Я переехал в сторону! Горит у меня, да. Еще раз.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 так, оп. Вс ⁇.⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇ Я все-таки дай, войду в игру. Так, так, так, так. Где сайд ⁇ где сайд ⁇ н, где сайд ⁇ н? Сайд ⁇ Вс ⁇ я на сайд ⁇ если они меня... Если что, я забегу сразу же. Ага, не, пацаны, иди в жопу. Хе-хе. хе Вот, вот, вот. Вот, вот. Ага. Сейчас он идет. Все, погнали. Нет, больше ты... Нет, нет, нет, нет, Иди в жопу, иди в жопу, нет, в жопу, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Тупик. Так, черт, лифт какой-то. Алло, где все? ты игрок. Я уже чуть-чуть, я уже, кирпи, я уже чуть кирпичей не наложил. Готовьтесь, ребята. Похоже, сейчас мы будем кирпичные заводики открывать. Возьмите на всякий случай туалетную луну. Прощайте! нормально. Что это за подушка? Подушки или штаны, ребят? Видите? Как бы подушка или штаны? напишите в комментариях. Да что ж ты будешь делать? Капец, вращающиеся подушки. Прощающиеся странная подушка. Да что ж такого то Так, вс здесь. А, я просто переходит в туалет. Ну ладно. Пэм, пэм, пэм. Вниз. Направо. Заправо-налево, направо <гувствует> Я уже запутался. <гувствует> а, здесь нету. Здесь будет. Круто. Круто. Так, чё, чё тут можно пожрать? Ну, по -по поесть, похавать. А чё там, это из дерева? Или он прозаржавел? Ну, хорошо. Ну, из дерева, так и сделаем. Вот? Да вроде бы нет. Вроде бы нет. Вроде бы нет. Да вроде бы к нам никто не бежит. Вроде бы нет, вроде бы да, вроде бы нет. Я думала, сейчас за нами побегут. А оказалось, нет. Стоп. А, -а, а если они там? Они же. Они же за ним побежали, да? Зачем больше испугались? Так вот или мой там. Ой-ой-ой-ой-ой! А, -а, а Нифига подобного! А -а да dadada. Так, сюда-сюда-сюда, всё! Обманули дурака на 4 кулака! У! блин, их Извиди, сатана! Mm. О. <trochę ти>... Дверь! Yes. Так, я погнал, посмотрю. <Sincer> они, они же за ним побежали да? А что если они? Они же, они же за ним убежали, да? Ну, они же за ним убежали. Что они там? Ааа! Нифига mm. mm. подобного! неплохо, так с вами побоялись. Если вам понравилось это видео, то э, ставьте, то еще раз ставьте лайки, подписывайтесь. На ну, а с вами был Матрикор, всем удачи и всем пока!